А я не успокоюсь, пока не узнаю, какая же все-таки истина в этом вопросе. Ну а у нас, дорогие друзья, начинается первый матч сегодняшнего игрового вечера. Шестого, кстати говоря, по счету команда Routu-Victory против Белоснежки и Семигномов начинается Пана Жовщина. И поножовщина уже, кстати сказать, планомерно начинает заканчиваться. Мариночка остается последняя. Ну и тут... 21-й у нас, к сожалению, опять в лайфбарах светится. вы беда, беда, беда. Всем привет, Александр Сорян в гостях. Отличного стрима Радо. Ничего страшного, удачно вам отдохнуть. Передавайте привет своим друзьям. Хорошего вам вечера. Так... Дамы и господамы, у нас произошла, как я вижу, смена сторон. Road to выиграв ножи, решили э, начать непосредственно в атакующей стороне. Ну и на карте Dust2, я полагаю, наверное, это самое разумное решение. Но как минимум оно, может, и не самое разумное, но самое часто распространенная. Фаст Б. Fast Б тоже достаточно распространенная мета. Не сказать, что я удивлен этому. Вернее, сказать, что я удивлен этому. Это вообще называется соврать. А Роза упала на лапу Азора. Два минуса в исполнении этого персонажа. Ну и также еще два минуса, по-моему, если не ошибаюсь. А, простите, один а, минус был сделан игроком с ником DDZ, вместо которого у нас светится в барах 21-й, к несчастью. Ну и пистолетка закончилась весьма быстро и весьма разгромно для команды Road to Victory с одним минусом всего-навсего, который, кстати, оформил игрок с ником «Дуэт». А теперь давайте знакомиться с составами «Белоснежка» и 7 гномов» — это «Ароза упала на лапу Азора», «Сомчик», «Диди «Мариночка» и «Пиу-Пиу», «Команда Road to Victory» — это Duit. «Димон», «Настенка», «Микки» и «Жозефина». Три минуса от Белоснежки и семи гномиков. дует с Димоном остались вдвоем. Диди здесь врывается со своим Диглом на пару в т и забирает первого соперника. Пытается, кстати, забрать еще и второго. Второй, кстати, это Димон. И он, кстати, является капитаном команды Road to Victory. Ну, а на табло второй раунд за Белоснежкой и ее верными э, гномами. Доброе утро всем. Ух, ничего себе, как у вас апокалиптичная студия, как у вас все круто. У вас только утро. Это где же вы живете, рассказывайте. Где же, в каком уголке мира вы сейчас находитесь. Это нужно для того, чтобы понимать, где же у вас сейчас наступила утречка. Мариночка, DDZ. Два фрага оформлено. Три, три, три, три. А, о, Мотя дает. Но Мотя у нас утверждает, что ездит он задом там, где волки ходить боятся. Ну, крутое утверждение, крутое, кстати. 20 рублей, Мотя, спасибо вам большое. От души благодарю вас. Но у нас здесь есть небольшие печальненькие новости, да. Печальненькие они, вот как вы видите, потому что экономические раунды у Road to Victory были лишены интриги. 3-0. Вполне себе, причем уверенный и закономерный. Это что еще такое у нас? А Роза упал на лапу Азора, завис. Печаль, беда и тоска. Слайд, привет приветище. Рустам, какой IP? Рустам, не надейтесь, IP вам от этого сервера, естественно, никто не выдаст. Потому что здесь проходит турнир. Но вы можете поиграть на паблик-сервере данного проекта. Ссылочка есть в описании. Два Галила. Два пистолета и непонятно, что в руках у Михи. Ну, кроме ХАЕшки наверняка есть что-то, с чего можно пострелять. Только пока непонятно что, потому что ХАЕшку он все никак не хотел выбрасывать, но это Дигл. То есть два девайса. Маловатенько, маловатенько на самом деле Для девайсного -то раунда учитывая, что счет все-таки 3-0 Сейчас было бы в пору проводить э, закуп Но закуп, как вы видите, получился достаточно форсированным И этот форс скорее на руку команде Белые... О, белые, господи, Белоснежка и 7 гномов, простите меня, конечно же Чем команде Road to Victory? Э, а, это Бразилия! О. Ну, у Бразилии тоже большой привет <coughs> Что еще здесь можно добавить? Привет, Саник. Найф, удачного стрима Григорий, приветик, приветик тебе большой Приятного просмотра, друг Диди z э, Забирает первого Далее теряет тиммейта, забирает второго В целом все получается хорошо для команды Сватста, они забирают четвертый Матчпоинт в этой встрече и команде Роуту Victory надо задуматься Да, это только начало матча Но думать нужно, как говорится, заранее Потому что Всякие сложности могут происходить И ведь можно и не камбэкнуть Ростов-на-Дону с вами Ростову тоже привет Ростов, сила Привет, бро, удачи тебе, Сухроп Приветствую вас, приятного вам просмотра Спасибо за то, что пожелали удачи 11-14, ух ничего себе, как рано у вас, здорово, здвор, здорово, звук есть, баха, звук есть, не переживайте. 4 в 5 ситуация, дамы и господа, пиу-пиу, вырубает Жозефину, при этом на точку Б идет достаточно сильная раскидка, Сомчик, тем не менее, этой раскидки не боится, он же Сомчик, потому что на самом деле Мариночка врывается в т и Сомчику вот почему бояться нечего, потому что Мариночка его прикрывает, Прикрывает, да еще как прикрывает, дорогие мои э, зрители. Делает два минуса очень... Димон! Димон! Димон! Как? После такого у меня бы, если бы я играл сейчас на сервере, наверное, опустились бы руки и играть дальше я бы уже имел... Не такое ярое желание, но, надеюсь, Димон не такой, как я, и не склонен э, ловить дизмораль из-за таких моментов. И соберется, и будет тащить дальше. Настенка что-то у нас решил немножко АФК постоять. Плохо это. Не совсем корректно сейчас стоять АФК. Абдсомчик наперевес с диглом отправляется... Ну, в банку, Разумеется, девайс у него, кстати говоря, тоже имеется. Пытается прострелить и все-таки вырубает Микки. Ну и Мариночка, конечно, дополняет эту картину фрагом по Димону. Дует последний. И вот как раз у нас Настенка вылетает. Зависла, видимо, Настенка. Вроде бы как уже вернулась. Но, правда, этот раунд, к сожалению, она пропустит. Дует последний. 71% здоровья. Маловато будет, дорогие друзья, маловато. Ну, для... при учете того, что... Четверых надо забирать. Стрельба ложится не очень ровно. Но, тем не менее, все-таки Дуэт перестреливает Сомчика. Правда, какой ценой, дорогие друзья. Какой ценой. Ой, а, кстати, и у игроков обороны неожиданно тоже... А, ну да. А Роза упала на лапу Азора-то. Завис. И, кстати, вернуться не успел. Поэтому ситуация 2 в 1. Мариночка и Дидизет. Но дует, кстати, уже постепенно... На пушистых лапках, аккуратно, почти беззвучно Передвигается на точку Б И визуальный контакт с Диди Зетом К сожалению для команды Road to Victory Становится фатальным для игрока атакующей стороны 6-0 Ну как-то пока слишком все прямолинейно У команды Белоснежка и 7 гномов И поистине Белоснежка и эти самые 7 гномиков Рулят Рулят, что еще сказать Потому что обычно, как мы уже с вами э, наверняка уследили закономерность, как минимум в рамках этого турнира чаще всего мы можем увидеть э, счет 5-1. Но вот в этот раз увидели 6-0. И Мариночка занимает интересную, кстати, позицию. Только один минус, увы, дает с этой точки. Хотелось бы, конечно, увидеть и второй. Это было бы покрасивее. Но ладно, уж и так тоже сойдет. Ситуация 2 в 3. Атака в большинстве... Э, Пиу-пиу и DDZ пришли выбивать. от отпинали. Увы. <с> увы, но Пиу-Пиу сдаваться просто так не намерен. Забирает Микки и остается против Дуита и Димона. Но бомба, разумеется, стоит под зигзаг. Однако Димон подставляется. Дуит. Расстрелял Пиу-Пиу. Я, кстати. Э не успею уже, увы, посмотреть, были ли дефьюз-киты у игрока обороны. Мне кажется, логичнее всего было бросить дефьюз и спокойненько себе застрелить оппонента, который пришел э, топая достаточно громко. Светлана, здравствуйте, супруженька моя благоверная. Э, вот, вот. В общем, странный, странный момент. На самом деле, не совсем однозначно, конечно, сыграно. Ну, ладно, это, наверное, добавляет только, вот, знаете, интереса к этому матчу. Недочек от Настеньки фатальный для команды Road to Victory. Дорога не совсем к Викторе, скорее Road to Nowhere. Наверное, правильнее сказать, получается вот так. Ну, как минимум, в этом раунде. Минус от Дуита. Ситуация 2 в 2. Равенство. Вроде бы. Вроде бы равенство, Жозефина. Не надо перестреливаться, друже. 14 хп осталось после перестрелки, вот почему я и сказал, что перестрелка это абсолютно не нужна и пользы никакой не принесет. Сомчик все-таки достреливает Жозефину и остается один на один с Дуитом. По дуэту есть исчерпывающая информация, что он дежурил под точкой Б, 40 секунд до конца раунда позволяют ему в теории даже на Б уйти, ой, на А, простите. Но Сомчик, кстати, что-то чувствует, да, чувствует, что это возможная перетяжка, пытается занять... Более сейвовенькую позицию, ну и однозначно дует все-таки будет разыгрывать точку А. Сомчик тут немножко не угадывает с местоположением. Ну, Сомчика в этом, хочу заметить, обвинить на самом деле нельзя. Причина вполне себе проста и понятна на самом деле, да, один в один. И надо держаться где-то по центру карты, чтобы понять плюс-минус, что это за точка. Ну, вылетает флешка, вылетает вторая флешка. дует, показал, в общем-то, где он находится. Дальше дело техники, но Сомчик не попадает. Растерялся, возможно, немного игрок обороны, но это 6-2. Ну, вообще-то, срочно нужен пятый игрок, на самом деле, команде Белоснежки и 7 гномов. И вопрос... Есть Белоснежка, есть 7 гномов. Вроде 8 человек. Почему у команды сватств в данный момент играет всего четверо? Нужен пятый. Ну, во-первых, пятый — это честность игры, да, так скажем. А ведь впереди еще второй матч играть против Хоп Хей И неужто и там будут четверо играть? Ну, нужна какая-то замена, и в ходе матча нужно найти пятого, да. А что в этом... Простите меня такого. Пиу-пиу. Хорошие два минуса. Но ситуация, тем не менее, для обороны пока а, по-прежнему плоха. DDZ со снайперской винтовкой остается один против троих. И, ну вот, заметил сейчас первого, убил второго. И отгреб от все того же самого первого игрока, которым был капитан команды Димон. 6-3. Медленно и уверенно команда Сват отдают раунд за раундом. Раунд за раундом. И это, конечно, не приведет, скорее всего, к потенциальной победе. Ну и, повторюсь, опять же, нужен пятый. Все-таки вчетвером играть в слабой стороне, тем более, да, даже сильная команда начнет отдавать. И это, мне кажется, вполне себе логично и где-то даже неизбежно. Но у команды РТВ проблемы могут быть во второй половине, потому что их могут начать просто пушить банально какими-то фаст выходами, там на зигзаге и через тэшки на точку Б. Все возможно, но пока оценить. Что будет происходить э, дальше ну, Я не знаю, это было бы, наверное, не очень логично Сейчас что-то пытаться оценивать Мариночка тем временем Пытается сдержать выход от своих соперников На точку А Отличный спрейдаун, минус Настенка Но дует Мариночку все-таки забирает Сомчик Минус Жозефина И опять же численный перевес за атакой Увы, размениваются игроки обороны Размениваются, но этого недостаточно Вот должен был сейчас кусочек модельки Сомчик увидеть и по его действию вы видите, что он его замечает. DDZ все-таки решается прострелить своего соперника. Сомчик остается в соло. Пули летят предательски не совсем туда, куда их хочет отправить Сомчик. И в лайфбаре у него остается всего 27 хп. Но есть, конечно, плюс. Это позиция. Позиционно то он находится с, как бы в перевесе. Но зря стоит. О, Минус Димон. Ну 11 хп. Можно. Выбросить парочку префайеров куда-либо и, в теории, убить Микки. А тут тоже надо понимать время, да? Время-то играет на Сомчика, и играет оно на него вполне себе конкретно. Вот на месте Сомчика я бы, например, уже ноги в руки и бежал бы как можно дальше, потому что перестрелка здесь ну, абсолютно невыгодна и не нужна. Поэтому Сомчик в нее и не вступил. Ну, а теперь попытка прострелить... И не прострелил. Но соперник бомбу поставил. Большой-большой молодец. К сожалению, таймер уже закончился. И поэтому раунд закончился вместе с этим таймером. Однозначно победой Белоснежки и Семи Гномов. Что, в общем, дает ей седьмой раунд. Ей, имею в виду, команде. Ну, или Белоснежки. Она же здесь, по сути, главная. Как бы. Ведь не говорят Семь Гномов и Белоснежка. да Говорят Белоснежка и Семь Гномов. Все... Так, как оно и есть. Снайперская винтовка удует, а остальные на девайсах. Кроме Настенки, все играют на калашах. Настенка играет с МПХ. И какие-то перестрелки навязываются сейчас на точку Б, которые пиу-пиу справедливости ради не вывозят. Минус от Жозефины. DDZ дает ответный минус по Миду. Но при этом, опять-таки, я напоминаю вам, дорогие друзья, то, что на Миду... Сейчас, во-первых, много соперников, да, а во-вторых, размены команде э, SWATS абсолютно невыгодно, Их изначально меньше, и поэтому нужно искать постоянно где-то entry фраг, И именно entry фраг только будет разменным минусом, по сути Я не знаю, как сейчас DDZ умудрился выжить, но у него есть неплохая вероятность убежать на Б, Да, и попытаться там вместе с Сомчиком отсидеться, так сказать, да Димон! Ну, кстати, Настенка, я не знаю, что хотела сейчас сделать на точке Б, но бомбу она несла именно туда. DDZ перестреливает Димона, и вот оно наконец равенство. Но равенство какое? Какой ценой? Равенство будет достигнуто только поставленной бомбой на точке А, как я понимаю, да? 20 секунд до конца, но ну, тут уже на Б не уйдешь. И DDZ уже, кстати, на споте А. Готов! Готов! О, и DDZ с Сомчиком еще и такой достаточно мертвый раунд, хочу сказать, выигрывают. Не хочу обвинять, конечно, Настю в том, что получилось вот так, как получилось. Но действительно, она потеряла достаточно много времени, бегая сначала с бомбой на точку Б и потом уже убегая на точку А. Там потрачено было, я думаю, секунд, наверное, 20, которых вполне себе хватило бы комфортно зайти на точку Б и поставить на ней бомбу. Ну ладно, ой, на точку А, простите. Ну ладно, это не смертельно. Настя позволительно, во всяком случае. Вот Сомчик. <смех> вот Сомчик. Снова поджим банки. Два хедшота э, и два трупика. Аккуратно лежащие э, друг рядом с другом. Да, вот только ножки торчат. <смех> А, а Сомчик же продолжает, кстати, охранять эту позицию, но это и не удивительно, здесь бомба лежит, поэтому, а что еще делать, кроме как охранять эту позицию? Ну, разве что, я бы, наверное, ушел немного в другую точку. Ну, Сомчику не страшно, елки-палки, еще два минуса по головам соперников, и на этот раз уже Димон с дуитом погибают печаличка, печалечка, Жозефина последний И его позиция с 30% лайфбара Известна также всем Всем, кому не лень Все знают, где находился Жозефина 9-3 Саша и чат, всех приветствую Всем наиприятнейшего просмотра Отличного настроения Всем добра, лайк разгружен Витя, приветще тебе большой-большой-большой Хорошего тебе настроения И если будешь смотреть приятного просмотра если не будешь смотреть, то удачно тебе позаниматься делами, которыми ты будешь заниматься. А тем временем 12 раундов позади. Иди Ди минус дует, аркада в Тэшку, которую, к сожалению, почему-то игроки атаки пропустили. Почему? Я задаюсь вопросом, почему они ее пропустили? Ну, потому что их пятеро, и как-то мидл не контролировать в данной ситуации. Это странно. Это странно. 10-3. Александр говорил, мол, РТВ будут на коне. Получается наоборот, даже в меньшинстве. Ждем вторую половину. Не, я не говорил, что РТВ будут на коне. Я говорил, что на карте даст 2 у них шансов выиграть больше, чем на любой другой. Я говорил вот так. Я ни в коем случае не говорил, что РТВ а, будут тащить что-то где-то. Тем более я даже говорил, что... Что на первый матч вообще никаких надежд у меня нет, что он будет какой-то плотный или долгий. Здесь процентная процентной вероятностью, наверное, процентов 90 выиграет Белоснежка и 7 гномов. Ну и то, что они выигрывают сейчас раунды в меньшинстве, это и так как бы подтверждение моих слов. А представьте, если еще и Ало... а Роза упала на лапу Азора, вернулся бы. Там вон уже Скар в руках DDZ появляется. Ну, давайте за Скаром посмотрим. Реализовываться он будет, по всей видимости, на длине в банке. Так что посмотрим. Настроение не так шикарное, погляжу пока готовлю ужин О, Витя, тогда в перспективе тебе заранее приятного аппетита Потому что не знаю, когда ты там себе ужин Ты готовишь Если опять что-нибудь интересное кашеваришь, жду рецептик в личку <coughs> Точка Б, сдана полностью Сомчика убили, Сомчик поэтому на точку Б пробежать не успел Его брендный тельц, как говорится, лежит где-то на меду Вот он а, при том, что он, кстати, ну, пытался просто пробежать про чеков мид, попал под вражеское АВП. Ну, 11-4, надо так понимать. Я не думаю, что такое выбивается даже при должном желании и упорстве. Все-таки ситуация 2 в 1, оставшаяся, во всяком случае, ситуация, да. Ну, и Настя. Диди Зета от пенала. 11-4. Возможно, возможно, кстати, к слову про коней. Может быть, такое понимание создалось из-за того, что я говорил, что они в большинстве в сильной стороне. Но и это тоже не является гарантией того, что команда сыграет хорошо. Это лишь перспективы. На хорошую игру. То есть любая ситуация, даже вот смотрите. Ну, возьмем какую-нибудь, ну, такую метафорическую 5 в 1. Сложная ситуация, но ее можно выиграть. Но можно и проиграть. Ну, вот здесь приблизительно то же самое. Можно выиграть, а можно и проиграть. В сильной стороне, в большинстве. Команда Road to Victory, к сожалению, выбрала... Вариант проиграть Белоснежка и 7 гномов напротив Решили выиграть Ну и вот здесь у нас ожидаемо скорее всего Наверное будет пауза небольшая да? Нужен пятый игрок, насколько я понимаю Белоснежки и 7 гномов Вторую половину, наверное, будут они запускать Только по приходу пятого игрока Ну вот, конечно, вопрос Придет ли он или придется все-таки продолжать в Вчетвером Но это странно, если не будет замены Учитывая, что Если я не ошибаюсь, в составе Сейчас, одну секундочку, я даже удостоверюсь, пожалуй, этим вопросом. Так, где у меня здесь состав? Да, в составе 8 человек. Помимо участвующих э, на этом матче, Сомчика, Дидизета, Пиу-Пиу, Мариночки, есть уже вылетевший ранее, а Роза упала на лапу Азора, также есть МАК, есть I don't know how to play и есть Клёха. И вот где кто-нибудь из них? Ну окей, а Роза упал на лапу Азора, отклеился. По всей видимости, были какие-то сложности, да? Um... О, 21 -й. ура. зашел за атаку и, возможно, может, он теперь вылетит <laughs> из... Uh... Лайфбаров. Kine... Да, сегодня ничего такого на ужин взял заготовленные котлеты по-киевски. Кинуть рецепт. Не-не-не. Котлеты по-киевски у меня Свет хорошо умеет делать. Поэтому э -э -э -э рецепт от этого не надо. Этим мою жену не удивишь. Кстати, блин, вот тот рецептик про мясо с картошкой, которую ты мне скидывал, достаточно интересный. Только я вот забыл на одобрение а, моей супруги скинуть. <как> <как> ну, собственно, как вы понимаете, по 8 человек на самом деле в каждом составе заявлено. Это 5 основных и 3 запасных, разумеется, да. А, но есть тонкости и Интересности. Интересности. Скинь ведь с пошаговым рецептом, пусть муж хоть раз приготовит. Я вас умоляю, Светлана Андреевна, зачем мне готовить, если у вас получается божественно вкусно готовить еду? Скажите мне, зачем? Зачем кушать стряпню меня? Мою, точнее. Не факт, что она будет вкусной. Но я уверен, процентов на, эм... процентов на 95... Что я приготовлю вкусную еду, потому что я не буду скрывать, у меня есть чувство вкуса, есть понятие меры, есть понятие сочетания ингредиентов в голове. Э, и кулинарные каналы в свое время я штурмовал миллионами просмотров э, часов и так далее. Да, ну, кучу видео пересмотрел, как э, наши. Топовые блогеры рестораторы рассказывали какие-то рецептики, какие-то фишечки, какие-то особенности приготовления того или иного блюда. Так и зарубежных смотрел очень много. Поэтому опыт есть, есть понимание. Да, практикой практически не занимался. Ну, в теории могу. В теории могу просто зачем? Зачем? Опять же повторюсь, еда, которую делает моя жена, лично для меня просто вкуснятинка. Поэтому зачем мне самому готовить Когда мне гораздо приятнее кушать еду а, Которую для меня специально готовили Она вот вся такая хорошенькая Вся такая вкусненькая Тут в общем-то выбор даже передо мной не стоит Жена хочет попробовать, как готовит муж А для каких целей? Обломова глядел и его, конечно, глядел тоже Ну как, как, как Обломова не знать Если мы говорим о футблогерах э, Российской Федерации Естественно, смотрел Так, Ну, пока готовность не подтверждается. По всей видимости, мы действительно ждем пятого игрока, но странно. Странно, что мы его ждем так долго. <свят> На самом деле. Пауза для долгая. <свят> О, что это было? Рестарт. <свят> Рестарт дали Не знаю для каких целей, но дали За 12 лет можно хоть разок попробовать. Зачем? Света, зачем? Давай вот просто объективно. Помимо твоего желания, у тебя есть какие-то адекватные доводы для того, чтобы я готовил еду? Вот помимо того, что ты просто хочешь, чтобы я приготовил. Вот кроме твоей прихоти. Есть хоть какой-то основной повод? Нету. Если он появится, естественно, я приготовлю. А я отдохну. Ой, посмотрите, как сильно ты, Светлана Андреевна, устаешь. Вот это уже называется преувеличение Вы преувеличиваете, Светлана Андреевна Причем специально, нарочно и целенаправленно Не, ну я понимаю, что ты устаешь Но это не настолько, как ты вот это прям подаешь Так вот, приготовь за 12 лет да я хотя бы разик отдохну Такое ощущение, что я тиран, который тебя просто из-за плиты не выпускает ни разу Ну, это же совсем не так Ну, пока вот кулинарные темки, да, пообсуждаем. Э -э -э. Покуда ждем пятого игрока команды Сваст. Я все-таки, опять же, повторюсь, надеюсь, надеюсь, что он вернется быстро. Э -э -э. Основной момент здесь заключается в том, что второй матч будет в 19.00, да, ну или там 19.55. Всякое такое, да, вот, вот приблизительно в это время. И если пятый игрок. Ну, если мы его будем ждать тупо полчаса, да, то придется уже другим игрокам из следующей пары ждать. Вот что. Вот, вот этот момент как раз неприятен, да. Я не, не столько за себя переживаю, не подумайте. Я просто переживаю за то, чтобы расписание сильно не сместилось. Э -э ведь люди... Ну, ладно, с -то они как бы следующий матч-то и будут играть, им-то вообще по барабану. А вот, например, команда Хопхэй они такие взяли и э -э -при приготовились к тому, что у них матч в 19.00. Ой, 21-й прервал игру. Зачем? Зачем он это сделал? Рестарт. А, это у нас опять по новой... По новой вармап запустили. Ага. Саш, давай кукинг стрим разочек хотя бы. Мы со Светой уже за. Да я не сомневаюсь, я не сомневаюсь. Вот, кстати, Сухроп правильно говорит. Жена должна готовить. Опять же, прошу понимать, я категорически не навязываю. А что, 21-й будет играть плюсиком или чего? Ножи запущены. Зачем ножи? А, 21-й вышел. Что в итоге-то? Они сейчас играют до 5 очков. Ножи не считаются че то не понял 11-4, они доигрывают Вторую половину, просто не запускается Вторая половина А, да? Вторая половина не запускается? А, ну потому что пятого, наверное, нету, да? Все, я понял Я понял, понял То есть сейчас они должны принудить А как тогда запустится первая половина? Просто логика-то какая После ножей все же тоже должны будут подтвердить свою готовность. И матч так и так не начнется, потому что одного нету. Косячок. Не, Света, ну понимаешь, не все жены готовят. Ну, ну это, это плохая аналогия, что ты говоришь, вот, что типа не все жены готовят, и вот и я не хочу. Ну, давай я тебе скажу, что некоторые мужья своих жен ногами бьют. А я вот не бью, а хочу, например, да? Тебе ж такой вариант тоже не понравится, да? Зачем мы будем смотреть на плохие ситуации, когда я всегда призываю смотреть на хорошие? Тем более ты сама любишь для меня готовить. Ты любишь, когда я хвалю твою стрипню, так скажем, да? Поэтому что в этом плохого-то? Прям прицепилась, я не знаю, как банный лист кое-куда. Женя Вастей, приветик, приветик тебе большой. Скажи, как там с Филиппом-то разговаривал насчет этой режимчика-то? Получится такое вообще как-то сделать или не получится? Так чего по итогу-то? Это уже идет игра или не идет игра вот сейчас что? Это прибавлять уже? Походу дело да. Наверное да. Ну окей, допустим, допустим я прибавил. Потому что есть фриза тайм. Наверное, значит это лайф. Ну тогда атака забрала раунд и один... 1-1, а ножи не считаются Да, все, окей Сламалейкум, брат Удачного стрима Доброго вечера, всем надеюсь я не опоздал Бег PUBG Mobile, приветик Немножечко опоздал, но здесь э, По-честному, если смертельного и страшного Ничего не получилось, у команды Белоснежка и 7 гномов вылетел пятый игрок Поэтому с трудом нам удалось запустить Вторую половину, смотрим как есть Я только зашел, это ваша жена Лана, да, Лана это моя жена Микки, минус пиу-пиу, Димон, ну, пытался, пытался Димон, не сумел, к сожалению, но пытался. Сейчас Сомчика со спины убьют. Да, да-да-да, ну, здесь как раз вот численный перевес, сказался. 5 игроков, это все таки 5 игроков, хотите вы этого или не хотите, но бодаться с ними тяжело. Ой, а диффузов-то нет! О, успел! На последней секунде успел! Ой-ой-ой-ой, божечки мои, ну, 12-5 тогда. Реализовать можно? Даже я зайду поиграть Сессию сдал времени О, Женя, поздравляю, поздравляю Очередная веха Студенческой жизни закончена Но Впереди следующее Просто ты же голодный останешься Случить что со мной А что вдруг? Нет Я как раз вот про это-то и говорю Готовить я умею, с голода-то я не помру Зачем мне напрягать себя готовкой Если у меня есть ты, которая готовит Для меня, вот Понимаешь? Вот, кстати, Сухроп правильно написал. Мы работаем для вас же, а вы готовите для нас. Все честно. У тебя на заднем плане телевизор, Саня. Не. Это очень и очень ошибочное заявление. Ну, вообще у меня есть телевизор на заднем плане, да, но он сейчас выключен. Вообще у меня все, кроме компьютера, сейчас выключен. Микки минус Мариночка! Что дальше -то? Что... Ой, появился пятый игрок в спекторах. I don't know how to play. Но он, наверное, мне кажется, не сильно уже нужен, потому что тут, опять-таки, победа команды Белоснежка и 7 гномов, как вы видите, в численном э большинстве. Сложностей не возникает. Не должно было бы возникать, вернее, у команды Roll to victory. Э для победы. Но возникают, возникают. Шерло The Steams from Russian Federation. Hello to <къех> Может про игру будем говорить. Фарид будем, конечно, когда игра нормально пойдет. Так вот и будем. Вот сейчас у нас ситуация 5 в 5, наконец-то, полные составы. И вот теперь уже и посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Теперь есть на что смотреть. Ну, смотреть на игру 5 в 4. Ну уж простите, лично мне не по кайфу. А, полагаю, большинству тоже не по кайфу. Залет! Очередной залет на точку Б в исполнении Белоснежки и семи гномов. И в очередной раз вы видите, да, что выбивать точку Б некому. Печальная история, заключающаяся в том, что Сомчик там сейчас только что два лица разбил. No problem, Шерло, но проблем. Enjoy. А, DDZ минус со снайперской винтовки. Жозефина последний. И Дигл в руках. Перестрелка против калаша. Заканчиваются патроны. Перезарядка. Появляются новые патроны. Все мимо. И все-таки ваншот с Дидизета. Успел поймать. 14-5, дорогие друзья. Ну, остается немножко на самом деле для победы команде Сватст. Всего два раунда. Я думаю, эти два раунда, в общем-то, они с горем пополам, но все-таки заберут. А Сомчик тот чел, который тебе донаты делает? Да, бег по BGM. Да, тот самый. Тот самый многоуважаемый Сомчик. Замечательный человек. Великодушный. И добрый. Во, видите, какие штуки делает. И помимо того, что человек хороший, еще и кайсер замечательный, а? Ну, вы смотрите, смотрите, смотрите. Оп! Ваншотик по демону. Ну, беда-печаль, дорогие мои друзья. Беда-печаль. Жозефина. ласт. Ласт игрок соло. Такой, конечно, будет невозможно выиграть, потому что один в 5, э, я уже вам сегодня говорил, да, один в 5 можно выиграть, но можно и проиграть. Вот сейчас та самая ситуация, когда можно проиграть, выиграть такое, увы, э, и ах. Ну, 15-5 матч -пойнт. Предположим, это матч дорогие мои друзья. А предположим, почему... Потому что я не знаю, там из-за вот начала второй половины всякая штука получалась так Сань, задай людям вопрос на засыпку про гранату Люди, любопытно, кто знает вообще из присутствующих А я как-то, Жень, говорил э, на какой-то одной трансляции Про то, что здесь и Молик планировали реализовать И газовая граната должна была быть Никто вообще из тех, кто присутствовал на трансляции, не знал об этом Ну, я думаю, и сейчас из присутствующих навряд ли кто-то знает Два минуса от обороны и только один От DGZ, а о Появляются тревожные звоночки и для атаки Наконец-таки Road to Виктория, Пусть и с запозданием Но, видимо, готовы все-таки запрягать коней <с -2> <с -2> Настенка Настенка, потеряшка ты Господи, боже мой Как же это мило выглядело Увидела смерть тиммейта Не поняла, куда стрелять И чуть, если бы, кстати, был бы включен friendly fire То она бы убила своего <с -2> напарника по команде ну теперь Димон, капитан команды, накапитанил в этом раунде так себе. И, увы, в соло тоже не сумел затащить. 16-5, дорогие друзья. Итоговый счет первой карты. Победа команды Белоснежка и 7 гномов. На этом карта даст 2 заканчивается.